привет ребята добро пожаловать в новое видео как вы могли заметить у меня на канале появилась регулярная рубрика а именно разбор моих сделок за неделю обычно такой видеоролик выходит в конце недели это в субботу либо же в воскресенье там я показываю самые большие убытки самые большие профиты которые удалось получить за неделю также мы с вами рассматриваем где можно было заработать где можно потерять в общем все самое интересное поставьте обязательно лайк под это видео подпишитесь если вы еще не подписаны и давайте уже добьем 100 160 тысяч подписчиков. Последний разбор за неделю у меня выходил 8 дней назад. И это были сделки за 20-26 марта. Сегодня мы с вами будем разбирать сделки за 27 марта, 2 апреля. Первая сделка на этой неделе была отработана по инструменту биткоин. Как мы видим инструмент стоит в консолидации. Первым своим падением формирует уровень поддержки. После этого отскакивает. Формируется некая такая проторговка. И после мы снова подходим к этому уровню. Теперь у нас получается небольшой такой каскад около круглого значения 26 26800 поэтому я и принял решение сюда заходить в эту позицию свои отложенные заявки я поставил в первый прям локальный локальный уровень перед круглым значением и лимитные заявки на фиксацию выставил примерно уже от 0.3 вплоть до 1% была хорошая активность стакана, стакане меня здесь забирает в позицию как вы видите все здесь прям начинает жестко лагать я вижу то что у меня нету контроля над стаканом параллельно на втором экране смотрю в монет на трейдинг view вижу то что там уже график откатывает здесь вообще полные слайдшоты ничего не понятно поэтому я просто вышел из этой позиции чтобы там как-то что-то не пересиживать в этой сделке находился 7 секунд чистыми удалось заработать 306 долларов хорошим пробоем это не назовешь но как бы спасибо что вообще не убило на таком вот лагающем стакане следующая сделка была отработана на инструменте эфир после активного роста инструмент становится в консолидацию хотелось увидеть какую-то большую проторговку но но Если опять же включить минутный график, то там проторговка была довольно-таки неплохая. Получается, я хочу заходить здесь на перехай. Уровнем хорошим это прям вообще не назовешь. Никаких круглых ничего рядом нету. Поэтому и фиксировать эту позицию хотел довольно-таки рано. В стакане я бы не сказал то, что была какая-то супер крутая активность. Такая себе. Но история была у эфира интересная. То, что он вылетал, немного закалывал уровень, чуть-чуть стоял и дальше летел. Тут я принимаю решение выйти. Хотя вот стоило просто стоп загнать гонять в Дальше эфир начинает разгонять, но я уже как бы не в этом вагоне. И чтоб вы понимали, это было так обидно, потому что я такой э, где-то в глубине своей головы думаю, ну Максим, ну чуть пережди вот этот вот затуп. Но нет, не переждал, но движение тут было довольно-таки неплохим. В этой сделке я пробовал всего лишь 2 секунды, отдал 230 долларов. Если бы не было комиссии, то я бы вышел примерно в 0. В целом движение было прям очень хорошим, примерно на 0,75. Следующая сделка была отработана по биткоину. Как вы видите, ситуация очень похожа на предыдущую. Биткоин активно растет, становится в консолидацию и формирует уровень сопротивления. На фьючерсах этот уровень мы закололи, однако на споте у нас был уровень, который был не заколот на отметке... 28 250 поэтому я и принял решение заходить на пробой этого каскада уровней сопротивления про уже выглядела по увереннее нежели по эфиру поэтому мне уже было так скажем не так страшно отложенные заявки поставил в локальный уровень ну и лимитные заявки уже ставил около круглой отметки 28 300 вплоть хотел выставить до 450 но просто лимитные заявки уже выставить не успел вот я потихоньку раскидываю свои заявки однако здесь и Идет прям очень хороший импульс, меня сразу забирает в позицию, идет прям хороший прострел. Ну и понятно то, что на вкате я уже выхожу. Если бы выставил лимит на заявки, можно было бы отработать намного лучше. Вот как данная сделка выглядит по дневнику трейдеров. В сделке находился 6 секунд, чистыми удалось заработать 1457 долларов. Довольно таки техничная хорошая ситуация, однако немного обидно, что можно было вытянуть больше. Далее начинается серия каких-то сделок, которые были открыты на неполный рабочий объем, я думаю вы видите по биткоину зашел всего лишь на 50 тысяч, здесь убыток получился на 100 долларов, это была попытка зайти от плотности на продолжение движения, однако движения не было, поэтому сразу же вышел. По маску опять же заходил на неполный рабочий объем, поэтому не вижу смысла ее рассматривать, эфир аналогично, что-то пытался кликнуть стоял, убыток не такой существенный, чтобы на него обращать внимание, эфир опять же, видимо это попытки набраться куда-то в пробой, я так понимаю на какие-то шартовые уровни, давайте с вами посмотрим, что же я там кликал, хотя здесь не совсем понятно, что я тут кликал, может какая плотность была, но во всяком случае убытки не такие большие, то есть подходил с холодной головой. Следующая опять же по эфиру, хотя если бы я вот таких вот сделок не делал, знаете, куда-то в лишнее не заходил, то профит бы за неделю получился гораздо выше. По XXP брал опять же пробой, но на небольшой объем. Ту сделку я, кстати, записал, можно вам ее и показать. Часть набрал немного заранее, стакан был пустоватый. Еще поставил одну отложку в хай, но опять же сразу вам скажу то, что я заходил и понимал то, что тут навряд ли пойдет движение, поэтому и не грузил сюда много. Да, был какой-то импульс на этом импульсе. Я сразу же вышел, удалось там заработать 120 долларов. Ну ничего такого я бы сказал, следующая сделка у нас была по маску, как вы видите, на ней я дал 28 долларов. Это была попытка набраться заранее, как раз таки, вот на этот вот пробой уровня. Следующая интересная сделка снова же была отработана по маску. Как вы видите, на истории у нас есть какой-то импульс, и это мне уже дает понять, что вероятно у нас будет и здесь хороший пробой. Есть первый уровень поддержки, второй уровень поддержки. Максимально рядом с первым. Это у нас формируется каскад из уровней поддержки. Рядом же находится круглое число 5 и 8. Поэтому я и заходил на пробой этих уровней. Часть я кликнул заранее на затупках в ленте. Часть добавлял уже непосредственно по движению. Ну и поставил свои отложенные заявки уже непосредственно перед локальными уровнями. Фиксировал позицию примерно от 0.8 вплоть до... 2 процентов была неплохая активность стакане, Можно было, конечно, еще добавляться на крупных принтах, но я опять же протупил. Идет импульс. На этом импульсе фиксируется часть по лимитным заявкам, ну и часть уже скидываю на вкате по рынку. С этой сделки удалось вытянуть 1.26%, В прибыли чистыми это 1074 доллара. Очень приятная, быстрая сделка. Это не биткоин, там, где половину сжирает комиссия. Здесь комиссия прям маленькая, поэтому было очень приятно. Ну а далее уже не было каких-то интересных трейдов. Вот все мои сделки, которые остались Как вы видите, по маску я еще что-то пытался набраться на пробой Все верил, в то, что вот мы пойдем обновлять Но опять же, здесь я не заходил на полный рабочий объем, чтобы от этого горевать Опять же, по маску, опять же, попытка набора Вижу то, что не идет Короче, вот набирать позицию, что-то пока с этим надо работать Потому что пихнуть отложки это, конечно же, просто А вот набрать позицию в проторговке, это пока вызывает трудности Также есть SXP, это вход от плотности, от участника Вытянул тут не так много Поэтому можно сказать просто перекрыл убытки по маску И также по маску еще была одна попытка набраться И как вы видите попытка снова же была неудачной Это все мои сделки за эту неделю Как вы видите их было не так уж и много Теперь давайте посмотрим какие же у нас получились результаты Я пока скрою э, именно значение Чтобы вам не полить уже следующую неделю Потому что вы ее сможете посмотреть немного позже Теперь давайте перейдем уже к анализу этой недели Удалось нам заработать 2192 доллара, на комиссию здесь я потратил 1839 долларов, еще с этой суммой не вернется. Итого за неделю удалось заработать почти 8% к своему депозиту. Вот так все это выглядит, не было там каких-то супер крутых формаций, ну что-то отработали, что-то не отработали. Дал хорошо Маск, дал хорошо Биткоин, грубо говоря, вот два пробоя за неделю и можно было вообще ничего не торговать и просто забрать... И то больший профит, а то там сидел, где-то что-то раздал. Короче, биток, маск, все, можно было никуда не лезть. Давайте еще раз обновлю страницу, чтобы у вас никаких вопросов не возникало. Все у нас значения остаются те же. Просто вот этот вот значок я ставил, чтобы вам не спалить именно результаты уже новой недели. Опять же, которую я буду уже снимать на следующей неделе. Я стараюсь, чтобы у меня видосы все-таки выходили как-то регулярно, чтобы вам было интересно. Поэтому обязательно поставьте лайк за мои старания, то что вот все так максимально подробно и максимально открыто. Здесь уже можно очистить фильтры и возможно... а, Да, немного запалил вам следующей неделе, но ничего страшного. Зато все максимально открыто. В общем, ребята, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте обязательно лайк. Всем удачи, всем профита, э, всем счастья по жизни и всем пока.